Ну, а вот мои пятачки. Хиллари Смеркель. Две подруги натовские. Ой. Ой. Ой. Вот она. Вот она. Вон меркелюха ручная. Хиори, хиори, хиори. Это боится. Вот остались у меня двери. Два товарища. Меркелюха не покрылась. Вот разница к бонятин. Два пяток. Хилларией в пупок дышит, меркелюхи. Все, всем спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки.